Банде Гурупада Дандам Бхапта Бинда Саманнитам. Чайтанна Прабхум वांशा कल्पतरु वैस्व कि पासिंद बेवचा, पतितानंग पावनेब्भ वैष्ण बेभ्यो नमो नमहा, मुकं करोति बाचालंग पंगुंग लंग हैति गिर्यम, जतकी पातमहंग बंदे परमानंद माद्वा, ब्रिंदावितू सिदेब्वई पियावि केष्व सचा, Snavhakti Padi Devi Satavatu Namayonanamas Krita Naranja Narottamam Deving Saraswati Vasam Tatoja Yohumudi Shankirtane Krishna Gatu Бхакти прамодакшья jagodvarun дхиям сада pari падам сива saranyam bhita tham punotpal биспуре житогома пиково душадерши, Пурнану Рагро Сасагро Сяаддхитагада, дарсивасади, гаура бхакта винд. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе આજલ મત भજ કન ક बતસંકথન કપતર खમ હ વિબર વજર જुগধર મपा Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Раму, Хари, Раму, Раму, Хари, Хари. Намами, Ганьги, Табапа, Дупанка, Джам, Сура, Сура, Ирваннито, Дибарупам. Буктинча, муктинча, сада, синита, бахавана, сада, нарана, гангата, ранга, рамания, джата, калапам, Барана Сипурапати Вхаджави Шанатам Ваги Саджасападани Лакшмириджасача Вакшаши Яссас Дехидай Самбихит Вамнишинга Кришна, Кришна. КРИШНА КРИШНА ХРИ ХРИ ХРИ РАМ ХРИ РАМ РАМ РАМ ХРИ ХРИ ТАВ КАТАМРИТАМ ТАПТАЖИВАНАМ КВИВИЛИРИТАМ Калмасапам, симадатам, бхуби вигнатите, бхурида жана, табака тамритам, Горья Госдипати сисила Бхакти-Сирдханта Сарашвати Госвами Тагу Пахупат that in the transcendental world сказал, что в трансцендентном мире на голову вредавание только единственный герой — это трансцендентный Камадев, Абракрита Камадев Бхагаван Говиндо Шимасундар он единственный И, наслаждающийся, единственный герой там. А в материальном мире так много всяких разных людей. И поэтому здесь, в этом материальном мире такие отношения, все а, отношения, а, они а осквернены в той или иной степени. А в 20-детном мире покрита Загати есть единственный, наслаждающийся, это Кришна, Бхагаван Кришна, Шрима Он главное, действующее лицо там. И все, что мы можем видеть, все, что мы можем представить или не можем представить. Все это объект для удовлетворения Шри Кришны. Кришна, Он Верховный наслаждающийся, и в то же самое время мы можем видеть абсолютную Вайрагию, которая находится в, в... с Богаваном внутри Бхагавана. Верховного Господа это одно из его качеств, поэтому. Он верховный наслаждающийся, и ничто не может повлиять на него. И перед тем, как понять расатату, мы должны освободиться от эти, этой материальной расы. И до тех пор, пока мы будем стремиться к обретению вкуса этой материальной расы в этом материальном мире, до тех пор нет. У нас не будет никакой возможности осознать о Пракита-расу, трансцендентную расу только после того, как мы освободимся от влечения к этим материальным расам, к, материаль... к материальному. Только тогда мы можем осознать что-то о трансцендентном. И даже те, кто совершает баджан любому представителю Вишна-татвы, все равно я раньше говорил, то, что те, кто совершает баджан, какой-либо Вишну татуя, вначале они должны превзойти этот материальный мир, они должны превзойти этот материальный мир. После этого вопрос трансцендентного баджана Вишну тату Баджана. И, и Шудха Баджана может э, прийти и вот тр трансцендентному если мы хотим поклоняться Ему, если мы хотим служить Ему, то тогда вначале всего мы должны, мы должны делать это под руководством Враджаваси и без без следования в Раджавасе никто не может войти на путь Вриндавана. Без, без анугатти, без следования в Раджавасе никто не может войти внутрь Вриндавана, что говорит о служении. И после этого вопрос абсолютного служения, которое показано в Радхаране, и, и, и, и ее группа в Раджагопе, он возникает. И это практически невозможно. Но все же возможно, поскольку Чайтани Махапур пришел сюда, чтобы показать нам. Великолепное чувство Бхагаванасы Кришны, и как служить Кришне абсолютным образом. Поэтому у нас есть великая надежда, поскольку все читания Махапабу пришел сюда, в этот материальный мир, и он показал нам вот это абсолютное чувство высочайшей божественной любви. Иначе это было бы невозможно для нас понять. И вот Прабу Дананда Пишет То, что Следу Горангимаха Прабу и вот в соответствии с нашим осознанием то, что Шичитани Махапрабху хотел показать нам его учение, его лилы, что Шичитани Махапрабху хотел показать нам это открыто, он, он Открыто он показывал нам, являл нам санкирдану всем открыто. А, а очень сокровенные вещи он являл только со своими близкими спутниками. Обычные люди никогда не смогли бы их понять. Они были бы запутаны. Они не могли, не могут различать трансцендентную любовь и обычную материальную любовь. И поэтому... Город Гамахапрабу, он все это не открывал на показ только своим близким спутникам. Те, кто настоящие рупануги только они могут это все осознать, иначе нет. Город Ягустипати, Сичила Бхакти Сиданта, Сарасвати Самит, только Джагадгуру много раз говорил нам, что когда мы следуем, Рупи Гасвами Паду, Рупи Манджари. Когда мы будем тогда мы сразу, моментально мы можем ос осознать всю сокровенную суть Лил Шичи Махапабу, то, что он хотел показать нам. Тогда, когда мы будем полностью без всяких отклонений следовать Рупига с вами, то тогда мы поймем все относительно Лилу с сочетанием иначе мы не сможем ничего осознать. Это очень сложная задача. Много раз я хотел рассказать об этом, о чувствах между Шахте Кришны. И Радхарани, все гопи, они все Сурубшакти Кришны. Их чувства, они нематериальные. Я много раз говорил, и также в Бхагаве говорится. Я уже говорил в тот день. Бхагаван Кришна говорит, что если кто-то чувствует влечение ко мне, то тогда это выглядит, что это подобно каме. Но это не кама. И нет никакой возможности, что материальная кама может. Воз, может возникнуть такого вероятности нету, поскольку если какое-то семя как пшеницы, риса или о -о -о овса, если его сварить или подзарить как следует, то вероятность того, что оно взойдет нулевая. Вот, материальная, поэтому материальные камы Попрости в этом случае вероятности нет. И в Шимандбхаготе, Махапурани также говорится. Очень важное шлока – это кама, если мы примем решение наслаждаться камой, все желания, что у нас есть, мы хотим исполнить их, можно. И вот некоторые люди стремление к наслаждениям идут на, на все, но все же после этого э, такие люди не чувствуют удовлетворения. Пытайтесь понять, если вы вам позво позволить ну, кому-то позволить наслаждаться всем чем угодно. Какими-то возвышенными, низменными наслаждениями, то все равно люди не будут довольны. Чувство удовлетворения не возникнет. И поэтому можно наблюдать множество случаев суицидов в Европе, в Европе в Америке. Они пытаются наслаждаться, но чувствуют пустотунутой и не видят никакого смысла жить дальше и совершают самоубийство. Вот, в богатых странах количество самобийц гораздо больше, чем в бедных. Вот Нишкин Баба, она должна быть без, без Нишкин Бабы, Я, мой отец, мой дед, никто не может совершать Кришна Это невозможно. И вот надо, надо, надо надо, Кришна конечно, невозможно, это такой абсолютный баджан, и вот когда мы можем, сможем обрести, обрести нишкинчен Бабу, это будет начало, конечно, под руководством рупануго преданных, иначе ну, какие-то люди могут говорить всякую ересь насчет рагануго, рупануго баджена, но что толку от этого? И вот проблема в том, что мало кто хочет понять, когда и как, каким образом мы можем понять расататву, когда мы почувствуем всем сердцем, но мало кто может ее понять, когда наше сердце осквернено в материи. Люди пытаются имитировать Кришну, и в итоге падают, неважно, это какие-то гуру или ученики. Прабхудзи говорил, бесконечно... Такие люди за бесконечное число времени не смогут понять ничего о Рупанугабаджане. Если они думают, что то есть такие люди не путают материальную расу с трансцендентной. И вот таким образом никто не может доказать, что они достигли успеха в, на пути. Рагануга -баджина, Рагануга, -баджина, Рагануга баджина или Рупануга баджина может. Вот во время обратной отходы я могу расскажу что-то раз за сиденье. Когда? Когда у нас будет огромное влечение. Когда? А, а от чего такое огромное влечение к духовному возникает? Может быть, в прошлой жизни по милости какого-то преданного у нас появился шанс войти на путь Рагануга Баджану, но мы не смогли, и вот в следующей жизни мы продолжаем, чувствуем влечение к этому Рагануга Баджану, и вот я об этом буду говорить в день обратная ратхиатра, и вот когда мы чувствуем влечение к духовности, какому-то определенному духовному пути, это очень может быть что с жизни вы не смогли закончить путь, и все это и начинайте с того же, где остановились, и вот под руководством Рапануга или Рагануга преданного, если будете всему следовать, он, ну, и, он но все же мы должны идти по пути Витхи Марга, по пути правил и предписаний, еще Чакавате, и прочие. Великие Вячеслав, они говорят так. И вот мне внешне можно найти, что те, кто чувствует лечение к Кришне, они тоже должны следовать пути Витхимарга внешне. А внутренне они могут постепенно Шаг за шагом продвигаться по пути Рагануга Баджина под руководством Гуры Рощного. И те, кто чувствует, и те, кто, а те, кто только задаются вопросом, кто я. Мой хинди объяснял одну шлоку из Бхагаватом сколько 6 этих 6 дней подряд три, три недели три раз в недели раз в неделю. И, и, вот. и вот те кто развивают хотя бы само вопрошение но если посмотреть на различные общества, то даже этого мало, мало где можно найти. Где можно найти тех, кто по-настоящему задается вопросом, кто я? Я не говорю о каких-то высоких возвышенных вещах, а даже такого простого и то мало где можно найти. что говорить о, о Панугабаджане, какой-то проповеди даже такого основы мало такой основы баджина мало где можно встретить как можно иногда встретить для детей какие-то авторы пишут простые детские истории на научную тему или еще какую-то И вот дети читают их, like kind of, you know, вдохновляются like чем-то, пытаются следовать. То кто-то может одурачить весь мир, но не может одурачить чисто преданного. Единственное, что мы должны сделать, это следовать пути Шилы Прохопады. Если кто-то гневается на, на меня, то что делать? Но это единственное решение. Мы должны следовать учению Шилы Пархопады и Бхахтинам Такуру и теми, кто нах на, по-настоящему находится в их преемственности. Иначе большая проблема возникает. И вот, чтобы понять Расататву, я хочу сказать, что вы должны избавиться от материальной концепции, от телесной концепции плоти и, и крови. И до сегодняшнего момента в истории человечества человечество, мы не, не видели никогда, чтобы люди после наслаждения всеми материальными вещами, они чувствовали наслаждение, как обрести полное удовлетворение. То есть люди наслаждаются и не чувствуют настоящего, настоящей радости, настоящего удовлетворения материальные. Наслаждение они какое-то наслаждение приносят, но на какое-то короткое время, которое быстро проходит, какие-то последствия дурные возникают, какие-то болезни приходят и прочие плохие вещи. Вот если <связано>, вот, например, кто-то а, <связано> заболел раком. Доктор советует обычно отрезать больный орган. Но перед тем, как слишком, будет слишком поздно, моя просьба, вам будьте осторожны с материальными <связано> наслаждениями, если вы приходите ко мне, чтобы узнать подлинное, Удлинный путь Рупану Габаджина – это моя просьба. Всем вам пытайтесь освободиться от э, э, этой материальной опасности. Вы сами подвергаете себя опасности, никто не ответственен за это. Вы не можете обвинять никого, кого же обвинять. Ваш беспокойный ум, он, тот, кого нужно обвинять, и вот таким образом. Наслаждаться камой можно, но сколько бы не наслаждаться этой камой, вожделением, то удовлетворение не приходит. И вот когда-то э, такие люди зададутся вопросом, что толку. В Боготам приводится такой пример, если в огонь, как во время Яги, в в Кидаю, в огонь наливают ги и огонь только разгорается ваше материальное вождаление может. Это материальное вожделение может толкать вас на какие-то большие наслаждения. И это влияние Майя. Майя не хочет, чтобы вы шли в сторону духовности. Майя создает различные ловушки в форме различных формах. money, big big position, one, one building in foreign country, if you see, you can go mad. What is the technology? How they can make it? 148, you know. Everything possible, I admire. But the day you can feel attraction, но в тот день, когда вы почувствуете влечение к трансцендентному, к трансцендентному Камадеву, то э, все материальные привязанности оставят вас, и поэтому Бог сказал вот такие слова. Он хотел дать нам пример, что в тот день, когда <звы> Я почувствовал влечение к э, <звы> трансцендитному Кавандеву, если кто-то <звы> говорит о каких-то материальных наслаждениях, мне противно. <звы> <звы> Богословный <звы> Пад говорит, в читании Чайтамрита можно найти <звы> вот такие, такую шлопу. И такая, без, такое безразличие к материальным наслаждениям может явиться в нашем сердце. И мое желание в том, чтобы вы все пытались достичь этого уровня. Не стремитесь к материальным наслаждениям, иначе я не смогу помочь вам. Я, конечно, буду пытаться, но вы в этом случае не сможете принять моей помощь. вот Рупага с вами подговорит, что с того дня, когда я начал чувствовать влечение к лотосным стопамушке Кришны, и с того момента, если кто-то говорит о материальном вожделении, я чувствую себя, чувствую отвращение. И вот это делается это Вот этот вот это предыдущий шлока в материальном мире. нужно видеть, что... Отношения между where, where мужчиной и женщиной вроде бы одинаковые все время, но... То есть они делают друг love? другу комплименты из-за своей материальной любви. И эта материальная любовь, даже материальная любовь, она каждый день открывает себя как-то по-новому. И вот... здесь есть материально каждый раз являет себя как-то по-новому. То, что говорить о духовном. И вот Пахлад Махарадж говорит... Вот он такой пример при, приводит, что материальные наслаждение подобное желанию уже переживанного. Как какая-то собака живет, какую-то сухую кость. И эта кость ранит ее небо. Оно кровоточит. Эта Собака живет, думает, как вкусно. И в этом, такое состояние этого материального наслаждения сейчас, это зависит от вас. Вы можете оставить это или не оставить. Я уже сказал сила Пархупанта, говорит, если кто-то, говорить, что у меня есть что-то, а ну о... если этот человек не предается а какие-то с... свои корыстные интересы отставить, то Шила человек... не имеет никакой связи с таким человеком. А когда человек полностью предается Года, вот то тогда и только тогда мы можем иметь надежду на его духовный прогресс. Прохлад Махараш говорит таким образом Вот это предыдущая слуха. «Пунаха пунаха И в этом материальном мире, если даже то же самое наслаждение, которым люди наслаждаются каждый день, каждый день они все же чувствуют какой-то новый вкус. Это называется материальная анурага. И это признак анураги. Если я люблю Шилу то тогда, если буду говорить о Шиле каждый день, я, я чувствую, что что-то новое каждый день открывается. Очень прекрасно. И это признак анораги. Любое количество премы, что такое према? Что вы према, имеете в виду под према Према – это любое количество, может быть, ли, любой, любое количество м, преград возникнуть по дороге, но все равно отношения они не, не прерываются из-за этих преград. это материальный стандарт. И вот что значит прямо, прямо, любое количество препятствий может прийти на наш Any путь. Любое количество всяких преград, мешающих вещей может быть, но все же оно не, не нарушит наши связи с Бхагаваном. Это зовется прямо. Но Эти препятствия они никак не будут влиять на наши отношения, наши чувства к Бхагавану. В ведической культуре очень мало кто. И следует ведической культуре сейчас И среди... и И И но обычное общество, can come опускается Excuse me for this kind of I can come to Harapan, to be honest, discussing И вот сейчас я буду говорить о харапанчами непосредственно. Сейчас я говорю о предваряющих вещах. Если сразу начать говорить о харапанчами, то многие будут скомплушены. Поэтому я говорю предваряющие вещи, что такое прама, каково научное объяснение Прама. Но в трансцендентном мире. Есть абсолютная према там. Она не осквернена. Это према настолько чиста, что возможности осквернения просто нет. И сварупа этой премы, как я могу ее объяснить? Хладини шакти, вы знаете, Хладини шакти. Когда акти, mm -hmm. можно mm -hmm. найти в mm -hmm. сгущенной mm -hmm. форме This was the scientific procedure. means if you boil water, I can give more more. You can boil water in scientific level, lab, like laboratory. Lab, there is glass here. Then you can put one condenser. You can put one inner tube. From there, you get. You are going to sink very cool water. Very cool water, and is two chamber. Cool falling... хорошо объясняет, как холодильник работает в связи с, uh, с, с этим, outside, с, с, с, с, сгущенной прямой. Ну то, газ, который в холодильнике, он нажимается компрессором и. Охлаждается в процессе, а когда испаряется, а наоборот, когда охлаждается, нагревается, а когда испаряется, то охлаждается. Но ну, смысл в том, что некоторые вещи, как газ, например, можно сконденсировать, вот, а сжать и сжижать. Сж сж сж и вот это хладиние Шакти может быть тоже такой сжатой, сжиженной форме это према. И это Према тоже может быть разделена на различные категории. И когда пойдет тот день, когда вы сможете танцевать с этой прекрасной сокровенной седантой. Я думаю, это не столь, не так долго ждать этого дня, и таким образом это прямо может быть разделена на несколько категорий в соответствии с настроением, с чувством и с бавой. Снехоман промо праной махабава. Понимаю, о чем я говорю? каждое слово я должен объяснить, но времени нет, к сожалению. Как-нибудь потом объясню. И вот прямо может разделена быть на несколько категорий в соответствии с ее интенсивностью, в соответствии с того, насколько мы продвинулись по пути прямого. И вот сначала, вот я раньше говорил, что мы, мы презираем материальную любовь, так у нас должно быть, должно быть полное безразличие world, к ней, а если у вас нет безразличия к материальным вещам, you, то тогда you. вы не сможете получить помощь I от меня. Я люблю вас всех, и хочу помочь вам. И также я хочу пересечь этот материальный океан, но я могу помочь им пересечь этот материальный океан, но вы должны иметь должную связь со мной. И вот Према может быть разделена на эти категории. Снеха. Это начало. Манпраной, Раганурага. Бава и Махабава. Будьте уверены. Читайте в Раджагупи, они, у, у, у них у всех есть Махабава, в общем. Каждое научное объяснение должно быть. Но в какой-то день вы можете понять, но сначала должны понять эту основу. Ну, каждое слово имеет значение и в Раджи в общем Радхарани, Чиндавали, Лалита, Вишака, они, в общем, имеют махабаву. Но эта махабава, она может быть разделена на четыре части. И одна рура, а потом Адхирура, третья мадан и мадан. Сейчас мы, может, растеряны? Сложно все. И вот рура, Адхирура, Я попозже объясню в другой день. Очень а обширная философия Радхаятры. Что значит руга, от хирурга, модан и мадан, что это все значит? Я как-то объясню, но вначале я хочу объяснить, что такое мадан, это только и только можно найти в Радхаране, И вот вот, вот, вот это качество мадан можно найти только в Радхаране, Ни у Чандравы, ни у кого нет. Качество мадана но исключительно находится в Радхаране. И вот такое общее объяснение тому, что подобно тому, как Кришна, Он источник всех аватар, И также я могу дать вам пример, как Кришна, Он источник всех аватар. Не Кришна, надо, Нанда, Кришна. Кон конкретно, надо, Кришна, Ишу, Данадан, Кришна, Он источник всех аватар. И таким образом Радхарани, она может оставить эту Мадан-баву для себя, откуда... Все бесконечные бава являются в трансцендентном мире. И в материальном мире являются искаженные отражения всех этих многообразных чувств. Feeling, here, here. И поэтому мы чувствуем, какую кому какое-то вожделение, поскольку оно есть в Духовном мире, здесь из-за его отражения на, проявляется в форме вожделения. И вот Мадан, одним словом, я могу сказать, что это источник всех бесчисленных чувств, бесчисленных бав, Поскольку в читане Тани -чьи там Тамрити говорится что те гупи, их мана, их ум, он течет по тысячам направлений, как в Харидваре или в Ричакеше можно найти одну и ту же мандакини, ган, Гангу, но она растекается по различным руслам. И также в Читане Чайтамрике говорится, что гопи-мана, гопи-према, гопи, мана, гопи, према, гопи может тоже разделиться на тысячи частей. Как это понять? Это не так просто, это не шутки. Те, кто шутит с Рагануга роган, Баджином, с Рупануга Баджином, я вижу, как нельзя делать. От них я вижу, что нельзя делать никогда. И... То есть они, они своим примером дают пример, как нельзя делать. И вот сейчас я возвращаюсь к тому, что что такое Харапанчими? В какой-то книге моих хора где-то хера панчами где-то хеда Кавикарна Пур пишет хора панчами как-то так а кишни доска хера панчами ну это произношение как бы на ари на ури поэтому примерно одинаково и вот «хира» значит «смотрите», а «хурайти», ну, хира, смысл в чем-то похожий. Что это значит? «Хирапанчами» — день, <coughs> это тот день, когда Лакшмидеви очень гневается и выходит из храма, из двораки, со всеми своими спутниками. И, И вот она идет -да э, в Сундарачал. Поскольку, почему? Поскольку Джаганатху? не взял ее с собой, Джагна -дь -дь, Джагна -дь -дь, Джагна -дь -дь, он не хотел -дь -дь брать лакшми с собой. В этом главная проблема. И в Деви она была уверена, <клес> что мой Господь не во Вриндаван пошел точно. Поскольку старший брат его там, был Абладев там и сестра Субадра а, вот, они с ним пошли, поэтому точно да, не не Авредаван они пошли, поскольку Врайдаван гледал очень сокровенно, их бы не пустили туда, и он бы их да, с собой не взял. И вот Лакшмида ему все это подозревает, но поймать его не может. И вот Брихат Бхагатамрите, говорится о Рухмине, что то что-то подобное чувствует, но здесь чувство Лакшмина особое, и Лакшмина гневается, поскольку на колеснице Кришна сидит, сел на колесницу и пошел в Но наш Даршан такой, что Кришна хочет почувствовать вкус Вридавана. И вот Лакшмина очень разгневалась И обычно... И вот когда какая-то... Вот в юридическом обществе принято, что если какая-то женщина или девушка на что-то разослилась, то нужно пойти в какую-то комнату гнева и выразить все свое недовольство там. Иногда гневаются по какой-то позитивной причине, иногда без, по негативной, иногда вообще без причины. В данном случае Лакшми гневалась на то, что Кришна ее с собой не взял и Обещал вернуться скоро, но не вернулся. И вот эта лакшми очень раздевалась, вышла из храма. Но лакшми все наоборот сделала, оделась, украсилась одела все свои украшения, колесницы очень шикарно украсили, сотни услуг с собой взяла. И вот все она была в золоте, слуги тоже были золотыми вещами, кто-то золотым горошком, кто-то золотым зантом, кто-то еще золотой палкой какой-то. И вот читание Читамаки говорится, в день Радхаятра Бхагавана он отправился в сторону Гундича. В <связывая> и вот Махапабу, тоже -то участвовал в Атхаятаре, потом отдыхал на полпути примерно, и потом говорится, что Махапабу опять вернулся в Джаганатх-мандир Дварако. Хотя Баба — это Дварака Баба, но когда сочетание Махапабу смотрит на Кришна, Джаганатха, он видит Адхарани, в этом его особое чувство. И вот Махапрабху вернулся назад в Двараку. И вопрос может возникнуть, почему Махапрабху пришел туда, в эту Двараку, какова причина, поскольку Хирапанчами различные праздники <-машки> настроение Лакшми он мог видеть там Сундарачала, поскольку... Махапрабху в итоге туда пошла, чтобы побить заслуг джаганатха. И почему Махапрабху вернулся назад? Мог бы там находиться все равно, и пошли бы как вскоре. Махапрабху вот зачем Махапрабху вернулся туда? И вот значение такого, что как Махапрабху отправился с джаганадхам, с колесницей, и таким же образом Махапрабху хотел показать, выразить почтение Лакшме, поскольку Махапрабху Радхарани по сути, но что толку ему выражать почтение Лакшме, но все же он это сделал. И вот Махапрабху пошел, чтобы пойти за Лакшме, встретить ее и... Идти за Лакшми. Mm -hmm. И тем временем, когда Лакшмедой вышла из Храма Джаганатха, тем временем Свабгасай Гапинатхачарья, они думали, почему Махапрабху будет там находиться долго, то время займет. И вот какой-то интервал может быть. И вот Свабгасай, он организовал какое-то место чтобы Махапрабху Нитинадда, Адвайтагаса, все, они сидели в, в, в каком-то месте и, и видели всю эту лилу. Тем временем, какое-то время оставалось до прихода Лакшми, и тем временем Махапрабху, шутя, хотел спросить о... вот об этом. Вот такие слова э, здесь написаны. Прабху хотел услышать по сакравинам, вкусу Раса Татары. И, и, и вот с улыбающимся лицом он спросил Сварабгаса, и тем временем Сварабгаса, он был там. Можешь ли ты сказать мне об этом? А Сэкравина <связывания> в смысле <связывания> Расататвы из Сай начал говорить а... об этом. О Байкунтра Лакшмидеви, ее чувства. Чувства Рукмини, Сатябамы, какое чувство они имеют, о чувстве в Раджагупе. И вот все, все он это рассказал. С материальным умом Но мы не можем это понять, те, кто с они могут осознать это и получить вкус к этому. Махапрабху он внутри Гампхиры вкушал прекрасный вкус. Это Расататва. И там был только Раманада и Сваругаса, они обсуждали эту Расутатву. А если бы это было открыто всем, то мы не могли бы видеть только обнаженную картину этого материального мира. Это очень сокровенно, поэтому Махапрабху находился внутри комнаты, и никто не, никого не пускали. Лалита Вишака. Это его спутники с Рай Раманады и И таким образом Махапрабху хотел показать нам uh, все весь путь, путь полностью. Нам не нужно никуда, никуда идти в учение Махапрабу. Мы можем найти все, Махапрабу, что нам нужно делать. Махапрабу, он не. Он показывал нам, ну, что естественно и э, достаточно легко на пути Бадхина. И Махапрабху спросил Сурабгасая, и Сурабгасая начал говорить о прекрасной расататве. И наш Шиваспандит, он Нарадамуни, у Шиваспандита была Айшварябава. И Шивас Пабу сказал Сварупе, Сварупа ответил. Шивас Пандит сказал, что моя лакшми настолько богата. Но у нас сказал, смотрите во Вриндаване в одной травинке Вриндавана. Если пойти туда, то вся Айшвария Вайкунтхи, мы не можем это все сравнить. Пытайтесь понять, переварить это все. И Собгаса дал ответ. Даже в уголке Вриндавана можно найти больше сокровища, чем на всех Вайкундхах мы видим, что во вредовании какие-то деревья, кустарники, коровы, где, где, где богатство, но мы глупые, мы не можем видеть, поскольку это матхурибова, она покрыта матхурибовой, поэтому ее не видно, поскольку она под ней находится под матхурибовой. И вот. Там Айшварьи во Вриндаване, несомненно, есть очень много такого богатства, но... Да. но но особенность Вриндавана в том, что это все покрыто Мадхуре расой, и поэтому Айшвари расы не видно, вот соответственно, со временем, местом и обстоятельством эта Айшвария может явиться и пропасть. И она никак не влияет на Мадхури И в этом природа вредована. И вот Ашваре поэтому этому вариндаване не, не, не видно, ни родители Кришны, ни его друзья не, не чувствуют никакого благоговения перед Кришной, поскольку чувствуют огромную любовь к Нему, которая закрывает с собой все. И вот он говорит о Шривас, ты думаешь о поскольку ты Нарда, но моя сваруга, она из вриндавана и поэтому ты поймешься. Таким образом они спорили, и, и, и тем временем все обнаружили, что Лакшма уже пришла, как, пока они все это обсуждали. И таким образом, вот эта Лакшми со мной, что слуг пришла, она очень гневна была, пришла к воротам Гундича Мандира в Сундарачал. И по указанию Лакшми все служанки Джаганатка и а ее слу служанки взяли палки и пошли бить этих э, слуг Джаганадхапанд. И вот они э, ловили их, били и кидали к стопам Лакшми, чтобы те извинились. слуги Джаганатха сказали, «О, Деви, мы совершили ошибку, пожалуйста, прости нас, мы твоего Джаганатха вскоре вернем назад, не, не бей нас». И вот они попросили прощения, и Махапрабху и Сварогасаи, они смеялись в виде эту лило, «Смотрите, что происходит». И после этого они начали бить колесницу. Таладхаджа ⁇ это колесница Баладева. Макара. А это колесница Джаганатха. На, на и вот зачем они колесницу били, она деревянная, за и что? И вот можно так подумать, но это не совсем так. Колесница Джаганатха не Колесница Джаганатха, она чинвой, она трансцендентная, поэтому. А Лакшми сказала, чтобы колесницы тоже побили за то, что они везли Джаганатха, за, за то, что везли, вот решили, решили их наказать и таким образом колесница Джаганатха, колесница Баладева, особенно колесница Джаганатха больше всех досталась. И вот много сокровенных вещей. И сейчас мы хотим обсудить очень важную вещь. Я сказал, что гнев, mm -hmm. это, нельзя его сравнить с материальным гневом, гнев этой лакшми, я уже сказал, чтобы дать вам понять разницу между материальным и гневом, и трансцендентным. Можно вспомнить. Я уже дал вам пример, что между... Wanted... Вот пример Джагатананда. Джагатананда всегда хотел сделать что-то хорошее для Махапрабху, но Махапрабху не хотел этого принимать. Я уже говорил, И в итоге Джагатананда... Закрылся в комнате на долгое время, несколько дней не открывал, не выходил. И вот Махапрабху смотрит же два-три дня, не открывает, стучит, говорит, «О, Джагатананда, открывай дверь, не гневайся на меня. Я саньяси, я не могу принять все твое служение. Люди будут критиковать меня». Тут ничего не ответил, и Махапаву сказал, «Я пошел на океан принять омовение, и я вернусь голодный, и хочу принять просадство и хрок». Когда Махапаву ушел, тут сразу вышел, говорит, что Махапаву пошел принять омовение, давайте приготовим что-нибудь для него. Весь его гнев ушел. И вот так много запутанных таких вещей. Мы должны все это понять. <соценно> И вот И <соценно> будьте осторожны. Я говорил, есть три вида. Вот это позитив. Мана это. Позитивная причина, негативная и третья беспричинная причина. То есть почему? гневается. По а позитивному случаю, по негативному и без всякой причины. вот Позитивная Лакшми пришла возмущаться, почему Джаганат не взяла с собой. Но ну, позитивное настроение Двараки махи, Махиши тоже имеет ос особое качество, не так, как у Лакшми. И во Вриндаване, что говорить? Там нет причины, все же. И вот сокровенная суть Вриндавана о том, что... почему Радхана не гнивается, Кришна не может понять, нет причины. И вот это, это огромная любви, иногда это случается, иногда какая-то вот негативная ситуация, иногда позитивная, иногда просто так, без причины, но в двораке, когда кто-то на Рукмини или Сати Обама или Джамбавати, или еще кто-то они гневаются, то. Для нас мы не чувствуем никакого вкуса к этому. Это очень обширная тема, но один пример я могу дать. Нарада однажды взял цветок Париджата с небес, пришел два раку, отдал этот уникальный цветок в руки Кришны. Кришна что сделал? А Рукмини там была рядом. Он подарил этот цветок Рукмини. И Садиба, когда узнала, что цветок Парижата Кришна отдала Рукмини, она крайне разгневалась, настолько разгневалась, что не хотела ничего говорить даже. И вот пошла в комнату гнева, без еды, без воды. В грязной одежде валялась там на полу и гневалась. Кришна узнала об этом. И вот он пошел к ней. Кришна любит Сати-Баму. очень умна. И очень запутанное, запутанное отношения. Тут если кто-то чувствует, те могут чувствовать, а кто не могут, и не могут. И вот искусство любви. Кстати, Бама настолько высоко среди всех жен Кришны, даже Рокмини не может сравниться с ней. И Кришна хочет, хочет получить этот вкус. И поэтому Сатябама, когда гневается, то Кришна боится. И вот он пошел к ней, чтобы узнать причину, по которой она гневается. Хорошо, что я тебе тоже этот цветок парижата подарю, прекрати гневаться. Ну, там Рукмини была, я ей отдал. Зачем ты отдал Рукмини, почему не мне? И в этом причина ее гнева. Но с не так нельзя найти или с Гупи. Радхарани, она сидит где-то, а Кришна может прийти, Кришна по пути, Чандравали забрала Кришну по дороге. Радхарани ждет, плачет, и после этого Радхарани очень разгневалась, что не хочет видеть лицо Кришны. Здесь все, гнев а, другое. А, со, совсем сильно отличается. Там одна причина гнева, потому что ей не подарили цветок, а подарили рукмине. А здесь Радхарани плачет, потому что Кришна не может а, получить полной радости, полной Ананды, поскольку очень дрова линия. опыта в том, как... Что делать для того, чтобы Кришна был доволен, или может что-то сделать, чтобы Кришне совсем неудобно будет Чандравля. Ее снеха, ее любовь, она отличается очень сильно от чувства Радхарани. И здесь Радхарани плачет, потому что зачем ты туда пошел, зачем ты там страдаешь, почему ты не принимаешь служение. О, от, от меня пытайтесь понять это настроение. Я не могу потерпеть твои страдания. Как они могут служить тебе, долж... служить тебе должным образом? Они не могут ничего сделать, они не понимают твоего чувства. Ты сам, ты сам поместил себя в такую сложную ситуацию, Радхарани плачет, потому что ее, ее, ее Кришна, Он принимает служение от э, какой-то Чандравали, которая не может служить как следует. И вот во Вриндавании причина Гимана да, совсем другая, и в Двараке э, очень сильно отличается от Двараки. И вот чувство Чандраваля, <связывая> так говорит говорит значит, Ги", Ги", Ги", подобно Ги. Чувство Чандравали, Чандраваль тоже но любит Кришну, но ее любовь, говорит Аснеха, как Ги. И Радхарани, и Ларита Вишчакович, их любовь подобна Меду, Мадуснеха. И какова разница? И вот эти, хотя Чандарвари и другие, их любовь подобна маслу, подобно ги. Если можно сравнить эту их любовь с ги, если спросить, кто-то может попробовать это ги какой вкус, там будет просто ги но ну, как бы вкуса особо не будет, если смешать ги с чем-то, то будет вкусно, Бо гораздо более вкусно, чем просто ги без ничего, это ги может проявить свой вкус, если оно с чем-то смешано, с рисом, еще с чем-то, а просто ги без ничего, Вкуса не имеет хорошего. And, uh, вот, это зовется Грида Снеха, а uh, Радхарани, ее группа, ее любовь Маду Снеха, подобно меду, мед можно чем-то мешать или не мешать. Просто мед сам по себе очень прекрасен, очень сладок. А Гинги, оно само по себе не, не вкусно. А мед, он вкусен. И вот Кришна всегда хочет получать это от Радхарани. И там говорится так в читании читамлите, что единственный мотив всех в Раджагопе и Радхаране ⁇ то, как принести Кришне наивысшее удовлетворение, наивысшую радость. Это в этом их единственная цель. И Кришна также, он находит себя беспомощным, поскольку Кришна не может отплатить им. Но одно точно, почему все гупи они хотят удовлетворить Кришну. И также Кришна хочет сделать все, чтобы гопи были довольны. Это такова их любовь, таковы их чувства. Это автоматически происходит. Нет причины, почему. Поскольку их они чувствуют спонтанное влечение друг к другу. Я уже говорил в Самхите такие слова. Все это в Но рухмини и другие тоже в шахте, но разница есть. Я уже говорил, что такое према и чувства. Те два рака Махиша, они не могут достичь этого уровня. сколько не могут они их любовь может достичь до Снехамана паранойи. Радианураги, Бавы, Бабы, махаба, Но до того уровня Дварака Махиши, те, кто ракминится, те и прочие, не, не могут достичь, это невозможно для них. В бесконечных мирах нигде такой Бабы нет. Куда бы мы ни пошли, мы нигде не сможем найти такой Бабы. Первое, мы не можем понять, что такое бесконечность. И поэтому мы уделим в, в, внимание своей своему маленькому существу. Когда вы поймете и осознаете, что такое бесконечность, то ваше... Мировоззрение будет другое, как можно вспомнить, что 45 лет назад американцы Voyager отправили спутника такой Он 45 лет уже летит и все, конца края не видно Шлет сигналы какие-то Может, скоро-скоро выйдет из-за выйдет за, за пределы досягаемости радиоволн, которые он посылает. Вот если вы что-то делаете неправильно и попадете в этот бесконечный мир, где вас потом искать. Поскольку после того, как вы оставите тело, нет, где вас потом искать? Душа, она уже без тела. Когда душа выйдет из тела, потом уже сложно найти эту душу. В, этой, в этом бесконечном мире. Хотя душа, когда душа в теле находится, еще можно человека найти как-то. Но сварупа внутри этой души, прекрасная сварупа Баба, она находится внутри, и только и только она может проявиться, когда мы, когда мы окажемся во вредовании. Под руководством Силы Павхапады, Бхактина и тогда наша саруб, она раскроется во всей своей красе. И вот это когда душа выходит из нашего тела, как, например, то потом уже сложно найти ее. В Веданте говорится, как выглядит душа, описывается. И что же это за пример? Того, как выглядит душа, говорится Гуната Лакват. Относительно качеств можно сказать столько. Это за пределами объяснения, поэтому веданта дают намеки, как Душа выглядит и каковы же Что Атма, она подобна частице света. Гуна Талакват. -по подобна частице света, не как частица света, а она подобна частице света. И вот Веднта Сутри говорится, такой намек дается, но кто может понять, что это, что она подобна частице света? И вот должен В говорится, что в Бхагаварте Атмаваса, Медамджагат, все. Весь этот мир, он полон душ, как гадья, когда эти души вошли в различные тела, тела, растений людей и всего прочего. Как это творение происходит. Как души с помощью дождя попадают на землю и в форме семян порастают, и потом человек ест это в форме зерна. И вот Баладавиде -бал Бушин, когда я могу о нем сказать, это много очень сокровенных и сложных вещей, и таким образом, Атма — душа, она подобна частице света. Не как, а именно подобна. И поэтому говорится, на ям атма то не может. И вот мне говорится, что слушанием лекции не понять природу души. Если будем говорить о душе, это уже не факт, что мы ее поймем. Единственный путь — это найти такого саду, Прамагамса саду, под чьим руководством, если мы будем служить Ему, обжимаем себя полностью в служении Ему, то тогда мы сможем узнать всю мистерию, связанную с душой. В «Упанишадах» множество вещей, которые я могу обсудить, думаю, в следующий раз. И вот множество вещей описывается в «Упанишадах», как Ямарадж отвечал. Ямарадж, он не чикетан. на Чикетан спросил, а Ямараджа на Чикетан спросил, это долгая история, краткая скажу, она связана с этим, иначе как мы поймем что-то о Апракрита России, и вот на Чикетане. это отца, отец, ты организовал большую ягью, а когда ты давал пожертвования браманам, дал старых коров что-то лопал. И вот это был разочарован э, разочарован. И в итоге спросил Father, у отец. И вот если он спросил, а как, к, к кому он отдаст его в качестве пожертвования. Тут сказал, что Ямараджа отдаст, разлился, сказал Ямараджа, отдал. И вот он пошел к Ямараджи. Ямараджа куда-то по делам на три дня отошел, тут ждал его, пришел, сказал. Извини, что тот три дня никто тебя не встретил, не напоил, не накормил. Я ответственен за это, что никого не было. Чего ты хочешь от меня? Я хочу благословить тебя. Поскольку я совершил оскорбление в твой адрес, не, не принял тебя должным образом, ты мой гость. И вот Ямарадж сказал, могу дать тебе три благословения. И вот он спросил, как мне, какое-то сокровенное знание о Ямарадзе. Он спросил о сокровенной сути огня. И Ямарадзе был в замещательстве, потом он спросил о передвижение запутанном передвижении души а, я сказал зачем такие сложные вопросы задаешь? просить царство лошадей там богатство еще чего-нибудь а, сказал что могу дать я все что хочешь но такие сложные вопросы не буду отвечать на этот. Но тот все-таки наставил, чтобы я просто ответил на его вопросы вместо каких-то материальных благ. В итоге Ямарадж был вынужден дать ему это знание этому на Чикете. И Ямарадж был вынужден открыть это здание, поскольку кто-то ничего не хотел брать, только вот хотел узнать ответы на эти вопросы относительно огня и всего остального. И какой-то огонь... Ну, в общем, он ответил ему о природе огня, что есть огонь, который находится в нашем теле. Он переваривает еду и прочие функции выполняет. Если он уйдет из тела, то тело... Заболеет и умрет. Ну и, и, и на прочие вопросы он тоже ответил. И таким образом, мы в Панишадах находим. Ямарадж благословил на чикетту, то, что когда в этом мире кто-то совершает Яги, то имя одного огня будет на Чикета. Я благословляю Тебя. И вот эти различные огни Яги имеют различные имена Кали, Камали и прочее. И одно из имен один огонь Яги очень важен. И вот Он назвал его в части этого Начикеты, чтобы Он благо получал атматат о атма татве он узнал о Ямарадже, поскольку Ямараджа он один из двенадцати махаджан. И вот чтобы понять, кто мы, кто, чтобы просто понять, кто мы на самом деле, и в тот день, когда вы осознаете, кто вы на самом деле, то тогда вы найдете решение всем своим проблемам в тот день. Когда вы поймете, кто я, зададитесь таким вопросом, кто я, и найдете на него ответ, то вы сможете понять всю мою харикатху. Хотя сейчас может кто-то слушать, но как ее осознать, это большое дело. Но я надеюсь, что это произойдет, вы обретете такое качество. И вот Хиропанча, очень сокровенный праздник, Мана, Лакшми, ее настроение, и Махапрабу. радовался, видя эту лилу, хотя Махапрабху говорит, этот Махапрабу, он дает нам пример. Если мы хотим совершать баджан, как мы можем его совершать? Махапрабху пример приводит. Те, кто хотят пересечь этот материальный мир, материальный океан. Before you get involved with this material, перед тем, как мы будем... И вот Махапаба говорит, перед тем, как запутаться в этом материальном мире, лучше выпить яду. Мы должны быть очень осторожны все время. Любая ошибка может скинуть нас с пути, Бхаджина, в этот материальный океан. Как я могу спасти вас? Те, кто хотят обрести абсолютное благо на пути Баджана, для них строго запрещено смотреть на, с наслаждением на женщин и богатых людей. Когда это я могу о своем опыте рассказать, но времени мало, но обычно богатые люди, они очень слепы. Даже знаю. Но некоторые люди, как богатеют, то относятся к пренебрежениям к Саду и в этом большая опасность. So they, could, oh, they could not arrange to break in life. Now billions of them. now they don't care. This. Way. I can explain this эту шлоку я объясню попозже что бедность она имеет свои преимущества тоже жить на подаении тоже такой стиль жизни он тоже имеет свои преимущества это нельзя сказать что-то проклятие какие-то преимущества большие есть и таким образом мы должны помнить снова и снова. Мы должны слушать харикатху несколько раз, одного раза недостаточно. И что еще сказать? Хера so secret data is there. I like to stop here right now. And one китам you can do all with me. What is that китам? Жай, жай, жабан, Джой-йой-йой-гонато Сочиро-но-доно Тибу-вони корея Чаро новондон Нила Чале Шанко Чакро, Года Нила Чале Шанко Чакро, но диано горедондо, коммунду локоро. Я-я-я-я, я-я-я-я-гонато, Кеоба лепуравете, равоно бодила. Голокеро, бойба, велила, прокасила. Голокеро, бойба, велила, прокасила. Тибуне коре жаро чаро Сирадаро бабе гуработаро, Харе Кришно, Нам Гоур, Кори Лапокашо, Харе Кришно, Гоур, Кори Лапокашо, Башудебо Бхушо Боле, Кори Йоро Хато. Басудево гошо боле, кори жоро хато. сей Кисно сей Ягонато. Тихо каре жаро чаро Meaning, someday I can speak, today impossible. So, баанча калпатарва среки пасинда бе бача вишна You should remember, Mahaprabhu, I mean, uh, Raja going to speak, uh, sing this song. Tabakatham ritam, tapta jeevanam, koviviritam, kalamasapaham, seemadatam, eh? Kalamasapaam Bhabhiginam Titi Huridayana. Kalmasapaham you know? Bingali kit. Actually we have to arrange separate time. Because this kind of vast you know impossible. Totally separate time. But when time can I can permit, no time. So, you should sing with me, you know, this, you know, this song. What is that song I speak? <inaudible> huh? Chakram. Heh? Jaya No, that last, what I sing? Taba <inaudible> uh, You can sing. Taba Katha Mritam, Tapta Jeevanam, Kuvibhiri Ritam, Калмасапахам, Бубигинантити, Сована Мангалам, Сима Буридаяна,